Добрый день! Вы смотрите канал форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. Ровно три месяца остается до выборов в Государственную Думу. И в связи с этим мы сегодняшний эфир решили полностью посвятить этой теме и озаглавить его следующим образом. Почему выборы 2021 года не должны быть признаны остальным миром? Ну и с кем, собственно, как не с политологом говорить на тему выборов, поэтому представляю нашего сегодняшнего гостя. Это политолог, научный сотрудник Академического центра имени Бориса Немцова Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, дорогие слушатели. К главному вопросу, да, который мы озаглавили в нашей мы еще вернемся наверное, ближе к середине разговора. А сейчас я бы в целом хотел бы про выборы, которые ну, выборы, которые вот называются выборами в Государственную Думу Российской Федерации. А, вот смотрите, какая у нас ситуация на сегодняшний день. Да? Дмитрий Гудков, который, судя по соцопросам, имел все шансы победить в своем округе в Москве, покинул Россию. Ну, как он говорит, временно, но, судя по всему, как минимум до 19 сентября мы его в России не увидим. На прошлой неделе Любовь Соболь, соратница на заявила о том, что отказывается подвигаться на выборы в контексте признания в и штабов Навальных экстремистскими организациями. Депутат питерского ЗАГСа Максим Резник помещен под домашний арест по наркотической статье. И этот список можно продолжать бесконечно долго. Вообще говорят, что власти перешли к такой тактике массовых репрессий, да, к тактике зачистки политического поля на фоне падающих рейтингов Единой России. Но ну, рейтинги рейтингами, но получается так, что власть на сегодняшний день эффективно решилась свои проблемы в контексте выборов? Ну, надо так сказать, что все-таки как таковое падение рейтингов... Нет, я бы не сказал, что именно это является причиной разгрома а, а, несогласных, даже не будем употреблять слово «оппозиция», а скажем «несогласные», потому что довольно широкий круг людей из разных сказать, движений мог бы участвовать в этих выборах, но тем не менее всем поставили бан, так сказать. Поэтому, но что касается рейтинга, то я думаю, так дело обстоит. Единая Россия, ну как многие аналитики писали, потому что все это тщательно считается каждый раз, как бы, и особенно теми, кто вообще работает на той стороне, то есть я имею в виду, кто работает на Кремле, должна получить от, в результате от 310 до 340 мандатов. Вот разница в 30 мандатов, вот эти, она является, конечно, ну, такой предметом борьбы внутри самого аппарата, да, администрации президента, потому что получить 300 мандатов в итоге это нормально, как бы, но мало, а 340 это идеально, но почти недостижимо. Значит, они ведут борьбу за там, примерно 320 мандатов в итоге, после чего можно будет отчитаться им да, и сказать, что мы великолепно провели кампанию «Единая Россия», она улучшила свои там, показатели с прошлых выборов, ну и все такое, все, что они обычно говорят. И, но это Поэтому здесь, в общем-то говоря, так они бы и достигли этого результата. Впрочем, мы раньше видели на каждых выборах, что вот эти плановые цифры, особенно в масштабе страны, они достигаются. И надо напомнить здесь, что каждые выборы мы слушаем доклады Дмитрия Орешкина, замечательные, которые нам показывают на, на каждых выборах, значит, каким образом за счет специальных регионов э, Единая Россия э, так сказать, достигает нужного процента. Потому что если там в Тульской области будет чуть меньше нормы, то за счет некоторых таких специальных электоральных территорий, так называемых, где обеспечивается под 90%, э, э, будет достигнут нужный результат. Это первое, что касается рейтинга. Но э, э, разгром, э, разгром всего движения после поправок, это все-таки логика, не связанная с выборами. Это логика просто окончания, вот, завершения строительства всей политической системы. Из поправок это вытекает, попросту говоря. И мы все так и ждали, собственно говоря, потому что из поправок вытекали все вот многочисленные новые репрессивные ограничительные нормы. Ну и они, собственно, вот реализованы с большим избытком. Разгромили, посмотрим, значит, наглядно всех. да, То есть у нас было муниципальное движение, которое как-то хотело значит, участвовать в выборах. Да? Разгромили либертарианцев, у них прошли обыски тоже. Вот только что, как бы, чтобы они перестали существовать. ФБК, само собой, вы об этом сказали. И э, э, Парнас только что так сказать, оказался в ситуации, когда и Партия Народной Свободы тоже в выборах участвовать не может. Даже ей остановили регистрацию партии. Да, для, и уже известно, что она отказывается выдвигаться. Таким образом, никто не участвует. Есть, насколько я знаю, как бы две или три фигуры, которые еще продолжают оставаться в, ну, под вопросом, будут ли они участвовать, но надо сказать, что я, скорее всего, думаю, что и они не получат регистрацию из тех, кто, из тех кого мы знаем. Так что получается такая ситуация новая для нас, мне кажется. Она ставит вопрос о том: а, ну, а где же вот как бы предел, да? допустим. То есть, там, на прошлых выборах можно было говорить, что, ну, тут есть еще какие-то опции участия, да, что, хорошо, давайте бороться хотя бы за одного депутата. Пусть будет один депутат в парламенте, который будет там, ну, допустим, подписывать депутатские запросы э, для, по поводу разных там уголовных дел, там, да, запрашивать органы какие-то. И такое и бывало, действительно, в каждой думе было там хотя бы, даже сам Дмитрий Гудков, оставаясь в Госдуме, был ценен темно уже на последних, так сказать, годах своего депутатства, он уже не мог проголосовать, его голосование не влияло ни на что, но он хотя бы мог подписывать запросы. Теперь у нас теперь хорошо, даже этого не будет. Не будет ни одного депутата, да, к которому могли бы обратиться правозащитники. И встает вопрос, а тогда в таком случае, если уже демонстративное, циничное нарушение да, сказать, всяких норм, норм права и самой логики избирательного права, там, скажем, пункт первый, ну как можно лишить людей просто значит, возможности права избираться, да, ä, ä, объявив экстремистами. Причем в широком смысле слова, таким образом, что под это подпали не только те, кто был в организациях, но и там те, кто чуть ли не лайки ставил, и те уже могут оказаться экстремистами. Донаты криминализуются. Ä я считаю, что здесь уже надо ставить точку всем как бы, на этом месте, вот всем, всем, кто вообще к этому имеет отношение. Мне кажется, было бы разумно поставить точку и сказать, что нет, дальше уже в этом участвовать никак нельзя, никакой мотивации нет, ну и так далее. А, то есть получается, да, вот а, следующий мой вопрос, обычно такой извечный спор а, в среде российской оппозиции о том, что делать на выборах, бойкотировать, либо просто сделать акцент на наблюдении, либо поддержать стратегию умного голосования, либо, а, ну, еще какой-то там другой вариант. И вот а, в связи с тем, вот как идет время, эта позиция, видимо, как-то меняется, да, вот вы, исходя из сегодняшних данных исходных, да, какой теперь тактики придерживаетесь? Я считаю теперь, что самое разумное – это просто добиваться непризнания выборов. Неважно кем. То есть, достаточно даже какого-то эпизодического непризнания. Мы понимаем, конечно, что там сказать, организация Объединенных Наций не может, допустим, в отношении России не признать результаты там, сказать, парламентских выборов, но история показывает, что существенно даже какой-то отдельный эпизод непризнания. И, и во-вторых, на этом месте уже не нужно участвовать вообще в выборах. На этом месте нужно добиваться там, решения Венецианской комиссии, например. То есть, то есть Европейской комиссии, которая сказать, в какой-то мере контролирует исполнение конституции. Да? Или конституционных норм и норм права. И, и не, не, невозможно сказать, что это как-то будет влиять на режим. Нет, никто не обольщается. Но просто таким образом будет поставлена точка. То есть, обозначена смысловая сторона. Почему? Потому что... Э, умное голосование это была хорошая стратегия, последняя из возможных. Она была хорошая и она сработала один раз. Но поскольку ФБК разгромили полностью, значит, парализовали как организацию, и она не может проводить де факто это умное голосование. Пусть даже она и старается, но она не может этого сделать. А во вторых, э, структуры Кириенко хорошо подготовились, как бы они учили э, опыт умного голосования. И теперь везде вторые, третьи по популярности это те же самые неприятные люди, выдвинутые Кириенко и его людьми, его аппаратами. Здесь нет, здесь нет уже дальше никакой вообще игры, борьбы, интриги. Это искалеченные выборы. Полностью. Это полностью искалеченная демократия. И здесь надо просто ставить точку в ее оценке. Вот почему я думаю, что когда в резолюции Европарламента было сказано о том, что ситуация может в России, развитие ситуации, дойти до того, что выборы признавать будет невозможно, так вот мы подходим к этой ситуации. Хорошо, что Евросоюз уже это услышал, как бы, уже вот в такой форме упомянул. Надо сказать, что в Москве это тоже услышали, потому что недавно было заявление сенатора Климова, который как раз занимается в Совете Федерации, так называемой борьбой за суверенитет, то есть он это как раз главный центр по, борьбы, по борьбе с иностранным вмешательством. И он уже, надо, так сказать, включил это, этот факт уже включил значит, в свою деятельность и заявил, что мы готовимся вот к тому, что на нас давит Запад и даже могут не признать значит, выборы, как мы слышали. Об этом уже. Значит, они уже в курсе этого. И это, на мой взгляд, очень хорошо, что они уже, так сказать, примеряют к себе эту, эту ситуацию. Потому что, да, с определенного момента, э, мне кажется, будет очевидно, что с точки зрения целого ряда международных организаций придется ставить вопрос просто о непризнании результатов. Ну вот, собственно, вы и сами уже подвели к главному вопросу, который мы озаглавили наш эфир. Ну, как, вот он звучит так, да, почему э, выборы 2021 года не должны быть признаны остальным миром? Ну вот под остальным миром мы же явно понимаем, даже вот из вашего разговора э, я слышу, что это Запад прежде всего, потому что понятно, что Китай и другие страны-сателлиты России, да, ну Китай, естественно, не сателлит, мировой лидер Китай и страны-сателлиты, как Беларусь, они, конечно же, их признают. Так вот, э, что дает э, не Признание Западом выборов России, кроме того, что это ставится точка такая жирная, да, что это дает гражданскому обществу и какие политические последствия будет иметь? Будет три последствия. Ну, разной степени так сказать, значимости и, и, и какой-то такой и, и политического веса. Да? Первое, что это не признание, оно сразу снимет проблему политического туризма российских депутатов. Вот этот парламент, эти представители парламента продолжают разъезжать по международным форумам, значит, с большим успехом. А так, как бы, встанет вопрос сразу, если это не признано, то тогда как, на каком основании делегация в ПАСЕ, да, в этом И это очень хорошо, потому что наша делегация, российская делегация в ПАСЕ, она, в общем, ничем кроме клоунады там не занимается. Она приезжает, она там а, изображает борьбу с Западом, уезжает, дает интервью победительные. Вообще говоря, она просто проедает народные деньги в этой клоунаде и больше ничего этим парламентским туризмом. Потому что она не устанавливает никаких новых взаимоотношений ни с какими парламентами, ни с какими народами, а просто ведет пропагандистскую борьбу за счет этого. Значит, это первый пункт обрушится целый ряд вот этих коммуникаций с этим лжепарламентом, парламентом, который путинисты формируют с большим упорством колече гражданское общество. Второй момент да, в этой истории неплохой. Дело в том, что существенно является следующее. Вот имеется сейчас такой как бы ну объявленный что ли уже альянс демократий, да? Говорится о том, что Запад должен восстановить такой альянс демократии, активных демократий, которые э, коллективными усилиями все-таки формируют повестку дня, э, возрождают требования да, к демократии, не только к российской, но и ко многим другим демократиям. Если это так, если вот это восстановление такой североатлантической солидарности в, э, не в военном смысле, а именно в таком... В смысле политико-философском, да, что мы стоим вот на определенной системе ценностей, через которую все-таки переступать нельзя, и мы до конца не готовы. Так вот, важный момент был бы для самой этой европейской солидарности да, сделать такой шаг и подобный им дальше. Очень ясно показывая, что э, нет, есть такие так сказать, состояния и формы упадка демократии, с которыми мириться нельзя. Это будет очень важно действовать, и на всех остальных. Это второй важный момент таком решении было. И третий момент был бы важнее. Он заключался бы в следующем, что, ну, ясно, что раз никто уже не может участвовать в выборах в России, не только там какой-то Навальный, да, который является вероятно личным и главным врагом Путина, э, которого нельзя называть, но даже и гораздо более, э, так сказать, э, э, ну, э, Люди, люди гораздо более готовы к какой-то коллективной работе, даже вместе с, как бы, со структурами, которые есть у государства, которые готовы там, и работали там, с общественной палатой, с какой-нибудь. Даже они не попадают, даже муниципальные депутаты, которые всегда прокламировали, заявляли, что они вообще сторонники малых дел, так сказать, что они не собираются что-то менять в большой политике, они хотят заниматься благоустройством жизни на таком земельном уровне, да, так сказать, как в своих землях. Да как земское движение. Даже они не могут, да? Значит, таким образом, раз никто не может уже, то здесь надо ставить точку и для самого общества. Оно само должно себе сказать, нет, больше мы в этом не участвуем. И если э, э, такое, как бы, к, да, конечно, должно быть совокупное непризнание. Не только там одна или две или три страны Запада не признают, да, и, скажем, одна международная организация какая-нибудь не признает. А, нет, это должно развиваться, в этом должна быть динамика. Пусть сегодня там три страны не признают, завтра еще пять, семь это будет присоединяться. Тем более, что репрессии-то будут расти, вот. репрессии будут расти, никто из нас не сомневается. А значит, перед всеми остальными странами, перед Евросоюзом, перед международными организациями, встанет вопрос, понятный, как реагировать дальше. Вот давайте на этих выборах, попросту говоря, признаем их несостоявшимися. И э, э, будет пакет санкций для людей, которые занимаются проведением этих выборов, вот этой лжи. Э, плохо ли это? Это очень хорошо будет, на мой взгляд, потому что вот существуют санкции против лиц, которые целенаправленно несут политич... занимаются политической пропагандой кремлевской, несут политическую ответственность за там, пропаганду милитаризма, конфликта с Западом. Э, э, Точно так же люди, которые создали систему фальсификации выборов и поддерживают ее постоянно, то есть как политические менеджеры, они должны быть тоже так сказать, записаны так сказать, крупными буквами в определенные списки, так чтобы было понятно, что вот у нас есть эти люди, эти, эти, и они точно несут политическую ответственность, потому что они были теми, кто не просто работал, да, как бы знаете, как можно сказать: да ну что, я просто работал. Нет, там есть люди, которые не просто работали, а там есть люди, которые ему, собственно, вот сейчас по интервью с Руковым это видели. Вот есть такие люди, которые прямо говорят о том, что Ну, извините, люди же марионетки, надо ими управлять, понимаете, так сказать, избыток свободы им вреден. И вот эти люди руководят выборами. И сейчас, на сегодняшний день, с такой вот философией, ну, конечно, они несут политическую ответственность. Они не просто являются наемными политтехнологами, там, какими-то случайными медийщиками, которые на одной компании поработали, там, заработали, и, и поэтому могут сказать, что, ну, мы, что ж, это просто наша работа. Вот так. Это вот третий момент, момент этих, этого такого важного списка политических менеджеров которые исказили и ломают через колено остатки так сказать, демократии и сам вообще саму возможность развития демократии в россии. Ну, я вот не зря, кстати, между прочим, спросил в предыдущем вопросе, что это даст гражданскому обществу в России, потому что, когда смотрел ваш Facebook перед эфиром, да, и вот недавно вы выложили пост, точнее, перепостили статью Владислава Иноземцева с оценкой встречи Путина и Байдена, прошедшей на прошлой неделе, и выразили согласие с тем, что написал Владислав Иноземцев, и там два главных момента. Первое, это то, что не нужно никакой истерии по поводу того, что Байден якобы проиграл эту встречу, поскольку Байден все-таки президент США и отставил интересы США, он никак не гарант свободы прав человека России. И второй момент пишет иноземцев о том, что, собственно, всегда, когда отношения России и Запада теплели, Тогда э, была какая-то оттепель и во российской политики, А всегда, когда они были обостренными, соответственно, закручивался авторитаризм. А вот не признание международным сообществом выборов – это же явно не потепление отношений, а обострение. Означает ли это, что нас ждет еще большее закручивание гаек в сентябре, если международное сообщество не признает результаты выборов России? Я действительно в целом согласен с иноземцем, но с одной существенной оговоркой. То есть как бы у него там нет одного момента в этом тексте – с которым, я думаю, он бы тоже согласился. Да, в прошлом, действительно, да, так можно сказать с точки зрения такой внеш... анализа внешней политики, что некоторое смягчение отношений с Западом приводило к ослаблению так сказать, либерализма во внутренней политике. Но вот в этой нынешней исторической ситуации, а я считаю, что она уникальна, я считаю, что во главе, так сказать, что страна захвачена ложей П-2, это уникальный случай. Это не коммунисты, это не царская администрация, да? это не, не оккупационный режим какой-то другой страны, там условно говоря. Да? Как, э -э. Это совершенно новое явление. Э -э. Аналог ему только вот в истории Италии существует, когда сращение там, сказать, криминала, консерватизма э -э, военных, банкиров, руководителей медиа, как это было в этой ложе э -э, пропаганды Дуэ, как бы. Вот это сращение образует действительно такое, как бы государство в государстве, которое пожирает реальное государство, выжирает его как опухоль изнутри. Так вот, надо сказать, что с этой опухолью тут э, не нужно рассчитывать дальше вообще ни на какое-либо потепление, да, там, ни на какое-либо э, возможное влияние кого-либо, смягчение. И поэтому будет либерализм внутри. Нет, это особая ситуация. и Мы имеем дело, и мы. На самом деле, я прекрасно знаю, что, кстати, вот, ну, так сказать, большинство слушателей форума «Справедливая Россия» тоже это хорошо понимает. Это особая ситуация. И, э, мы столкнулись э, так сказать, с угрозой, и Запад сталкивается здесь, и российское общество. Оно здесь имеет дело с угрозой, которая, во-первых, далеко превосходит возможности российского общества, э, самого его. Оно э, не готово было к такой вещи. И, на самом деле, внутренне продолжает еще быть не готовым оно как-то не хочет верить в то, что это что это хуже, чем фашизм, попросту говоря. Это гораздо хуже, чем коммунизм и хуже, чем фашизм. Это гораздо более аморальная, чудовищная такая по своей такой, какой-то я бы сказал, такой антигуманности э, э, машина, издевательская, как бы, целью которой является уже, так сказать, не какая там даже борьба с Западом. Я стал думать в последнее время, что и борьба с Западом – это лишь часть вот этой внутренней какой-то дегуманизационной программы, которая призвана вообще лишить человека достоинства, поставить его в положение, из которого вообще никакого достоинства никогда не будет. Ну, короче говоря, не будем дальше ее, так сказать, обозначать, но ясно, что это огромная проблема. Поэтому не поможет, да, конечно, разумеется. Нельзя рассчитывать, что как бы, Запад изменит да, систему власти в России. Конечно, нет. Но это никто так и не думает. А потепление не подействует. Поэтому я сейчас считаю, что надо исходить из мысли, что... Лучше все-таки занять позицию, в том числе и со стороны Запада, да? занять позицию такую жесткую, жесткую, идущую на, э, на очень четкое, квалиф, четкую квалификацию того, что происходит в России. Поэтому я думаю, вот моя такая основная идея сейчас, что надо просто коллективными усилиями э, готовить э, материалы для трибунала. Трибунал будет не завтра, возможно, он не будет никогда. Но. Э, Взаимодействие вообще с Кремлем в его нынешнем состоянии, должно переходить дальше в направлении судов, международных судов. Они уже есть. Вот есть суд по боингу. Это очень хорошо. Он должен двигаться дальше, он движется. Сейчас я знаю по Беларуси в Германии, да, по паравам, значит, уже в один из земельных судов Германии. Белорусы подали, подали как бы иск, да, как бы о пытках. и Это будет рассматриваться. Это очень важно, потому что каждый следующий суд. Это накопление такого ну, материала, да? а, Причем материала, который уже получил правовую оценку. Да, конечно, внутри политический режим Белоруссии и в Украине оба авторитаризма. Они будут говорить, что ну, для нас эти суды ничего не значат. А, но это не имеет значения, потому что эти суды, они, а, тем не менее устанавливают факты и принимают решения, тем самым укрепляя саму систему права в отношении таких действий. И это чрезвычайно важно, потому что пролагать эту красную линию между правовым и бесправием необходимо. Да, даже если эти авторитарные режимы в данный момент не признают этого. Потому что через какое-то время, через 10 лет, 15, а может быть через 100 лет, неважно. Но тем не менее, этим судебным решением эти общества смогут апеллировать. Я думаю, что если, так сказать, когда-нибудь, через 15-20 лет, российское общество найдет в себе силы развиваться, меняться, то эти судебные решения очень пригодятся. Им. На них можно будет опереться. Вот почему я думаю, что надо тут двигаться решением, вот таким ходом судебных решений. Я даже думаю, что должно быть судебное решение о непризнании выборов. Не просто политическое заявление, не просто политическое заявление Евросоюза. А надо инициировать рассмотрение подробное правовое этих выборов, их организации. На площадке, там, ну примерно можно себе представить площадку, на которой это может происходить. И вынести вот такой вердикт об этом. Это будет очень полезно. Оговорочку только вы одну допустили, назвав нас форумом справедливой России. Форум Свободной ой, России, ой, конечно. Ой. Да, но есть такая партия Справедливая Россия, да, но я сейчас о другой партии хотел бы поговорить: о Единой России, съезд, который как раз прошел в минувшие выходные. И, собственно, главная интрига, наверное, была, да, кто займет первые места в списке, кто вообще возглавит этот список, и судя по всему, возглавит ее не Дмитрий Медведев, как это предполагалось, а Сергей Шойгу. Что это означает? Означает ли это дальнейший курс на милитаризацию России, если главе партии власти становится нынешний министр обороны. Я думаю, что нет, честно говоря. Я вижу комментарии, но они все-таки, ну, несколько такие ну, не, не очень реалистичные. Дело в том, что э, понятно, что вот этот вот список его верхушка, она, ну, должна быть такой представительной, как водится, да, обязательно. И поэтому туда всадили Лаврова и Шойгу, да. Медведев уже не мог быть этим первым, этим, хотя он с 2012 -го года возглавляет партию, он ее председатель, но он не мог быть на этих выборах уже главой. Почему? Потому что он мог возглавлять список, когда он был премьер-министром. Он лично не популярен, у него очень плохой электоральный, так сказать, такой электоральный рейтинг у самого Медведева. Он, всем было понятно, что в качестве, так сказать, главного фронтмена, во главе списка, он э, является неудачным решением. Э, он, безусловно, верный, там, верный соратник Путина, все такое, как бы, и у него могут быть там есть какие-то достижения даже в период его там президентства и премьерства. Но, вот, как бы, э, все это хорошо знают, что его очень не любят, не любят, ну, так сказать, как бы, даже те, кто лоялен Путину, да, и Кремлю, да, вот, э, избирателя. Поэтому, значит, понятно, что он не мог быть по как бы главе этого списка. А кто мог бы быть? Вот говорили, что ну, в такой ситуации может быть Мишустин, да, он глава правительства, к нему сейчас притянуто внимание, у него 43% рейтинг поддержки уже или даже больше, да, он вполне вот так вот номенклатурно, да, может быть главой списка. Это было наиболее ожидаемое решение. Было еще решение, что Путин сам возьмет список и потащит. Э, Такие высказывались предположения. Но Путин принял вот такое э, решение, которое вполне с его стороны можно понять. Он оставил в покое значит, Медведева, который, понятно, уже не может ничего возглавлять, но в то же время э, не стал укреплять Мишустина таким образом, показывая, что... Значит, Мишустина еще и список возглавит. Мало того, что у него там чудовищный рост рейтинга у Мишустина, так еще он еще и список возглавит. Нет, он поставил двух вот этих ветеранов своих, так сказать, Лаврову и Шойгу, которые хорошо воспринимаются и больше ничего. Я думаю, что Лаврова и Шойгу поставлен не с целью милитаризма, потому что после выборов понятно, что они все уступят свои места. Их не будет никого в Думе. Никто из них, ни Лавров, ни Шойгу, как я понимаю, не собираются быть председателями этой Думы дальше, и вообще оставаться. Они уступят свои места вот этому следующему там списку, который снизу идет, да, в котором эти все э, молодые лидеры России, так сказать, Кириенковские. Но э, при этом надо сказать, что это не меняет самой оценки Госдумы. Правильная оценка, кончается Дума посткрымского консенсуса и начинается Дума войны, попросту говоря. Это следующая Дума, неважно Шойгу там избирается или нет, это Дума конфликта с Западом, это Дума следующего этапа войны. Поэтому, конечно, она будет по своему составу и по своим спикерам в любом случае еще более агрессивной, чем предыдущая. Нет никаких оснований думать иначе, потому что если сюда входит, там, сказать, прилепин, значит, эти союз Донбасса с этой стороны, плюс входят всякие ветераны, значит, там какие-то люди входят со стороны военно-исторического общества, со стороны там мединского, как говорятся, все эти крикуны. И так далее. То есть там все так же, только хуже. Поэтому нет большой новости в этом вот, в списке в как таковом э, «Единой России». Да, Дмитрий Анатольевич Медведев, конечно, его, так сказать, карьера завершена, безусловно. Но... Что ж тут плохого, да, он проработал, честно, 20 лет, да, так сказать, э, -э. Борис Грызлов, например, э, который был в его, ну, в, в его роли, да, до него в отношении Единой России, он тоже давно уже на политической пенсии, он назначен там, после некоторого там перерыва, назначен э, очередным там спецпосланником по Украине у Путина, и все. Ну, ничего страшного, жизнь продолжается. Александр... Для этих... Да, Александр, а еще одна определенная интрига, она больше, наверное, связана с президентскими выборами, да, любит у нас тоже гадать там по поводу транзита власти и того, кто же преемник. И вот любопытную статью по этому поводу в конце прошлой недели написал Леонид Борисович Невзлин, не знаю, читали вы или нет, но если, если коротко, да, статья, суть ее, собственно, в том, что а, преемник после Путина это Сергей Кириенко и все решения по репрессиям, которые вот сейчас происходят, это, собственно, его рук дело. Как вы относитесь к такой версии? Я считаю, что ну, Леонид Невзлин человек очень умный и такой вполне проницательный, но в данном случае, мне кажется, он прочитал статью Татьяны Становой о преемнике и решил вступить в полемику, поскольку Становая указывала, что преемником будет, скорее всего, ну, кто-то там, не помню кто, а Невзлин решил так сказать, указать на Кириенко. Я вообще, честно говоря, считаю, что это совершенно ошибочная публикация с его стороны, потому что Понимаете, ну какой нам смысл, да, так сказать, гадать о том, кто может быть преемником в таком ключе, потому что, читая такой текст, люди подумают, невзгодно заканчивать этот текст тем, что, ну, Кириенко получше будет остальных, то есть, вроде бы, как бы и нам он был бы лучше, да, такой, такой там вывод следует, а с другой стороны, нам он совершенно не сдался ни зачем, и, может быть, кто-то из нас рассчитывает на либерализацию, да, после, так сказать, в случае, если Путин оставит преемника. Но лично я совершенно считаю, что там никакой либерализации не будет. Будет ли там Кириенко значит, наследником этого всего хозяйства путинского и э, принимать все это идейное наследство? Или это идейное наследство будет принимать какой-нибудь там э, Руденя, условно говоря, э, довольно мрачный персонаж, сидящий в главе Тверской области, например. Ну, я так к примеру называю. То есть никто его не выдвигает в преемнике, но мало ли. Так я к тому, что это совершенно безразлично, потому что эта машина работает сама по себе. Поэтому так вот, строить интригу вокруг Кириенко я бы не стал. Конечно, политические аналитики хорошо знают примерно, как бы, что имеется там 10, да, не более 10 человек, которые вообще удовлетворяют требованию, да, быть президентом Российской Федерации. Вот, потому что понятно, что там не менее 5 требований есть, да, и в том числе там там опыт руководства не менее чем губернии, да, или крупной госкорпорации, да, а, там служба в вооруженных силах и, и то, что человек давал присягу а, военную, там, значит, он должен а, там, быть а, психически очень устойчив, иначе, так сказать, все это полибероне не проголосует, оно испугается его слишком большой лоббильности, да, условно говоря. Он должен очень хорошо представлять себе как функционирует российская экономика реально. То есть, как хозяйственник. Он не может быть лохом в экономическом смысле. Он должен понимать, каким образом вообще там все функционирует внутри. Да? Куда какие деньги идут, как строятся, кто принимает как тендеры и так далее. Он должен быть вот... И еще есть и пятый пункт, и шестой. Поэтому таких человек 10. Да, Кириенко один из них, безусловно. Он подпадает под это. Но, во-первых, Путин не собирается в 2024 году ничего передавать никому пока еще рано. А к следующим выборам после, вот после этой шестилетки, то есть там к 1930 году, ну посмотрим, к тому времени уже Кириенко будет не молод, там уже, может быть, совершенно за 10 лет зайдут другие фигуры. Надо понимать, что десятилетний срок в России ⁇ это довольно большой отрезок исторического времени. То есть вот на наших глазах вот прошло десятилетие, колоссальные перемены. Ну, что будет там, сказать, в девятом году? <клышко> Конечно, поднимутся так сказать, новые какие-то имена, как они поднялись за это десятилетие, например, как бы, и поэтому мы увидим. Так что вот так бы я ответил. Нет тут интриги, с моей точки зрения. Ну и последний тогда вопрос, Александр, вот вы характеризуете нынешнюю думу уходящую, да, как э, дума посткрымского консенсуса, и вроде бы даже по названию уже понятно, что это такая монолитная, как бы, да, монолитная такая структура, которая голосует по всем таким ключевым позициям одномоментно единогласно, но все-таки нашелся один вот под конец этой думы депутат, депутат ЛДПР Сергей Иванов, который тут начал позволять себе смелые высказывания, ну, наверное, во многом это связано, что он не собирается баллотироваться в новую думу, а вот в думе войны, Найдется ли несколько таких вот депутатов сюрпризов тоже? Ну, надо сказать, что все-таки не совсем так уж такая картина, что они голосуют все, ну, как один. Нет, ясно, что и «Справедливая Россия», а особенно коммунисты по некоторым отдельным, как бы, инициативам или законопроектам голосовали или воздерживались, или, значит, хотя бы половина фракций голосовала против. Это не влияло в итоге на принятие самого закона, разумеется. Во многом это так сказать, ну, было такой тоже полезной для Кремля симуляцией, в кавычках, оппозиционности. То есть, что у нас не все единогласно голосуют. Как бы. Но э, при этом надо сказать, что в, и в Новой Думе также, конечно, будет. Разумеется, мы понимаем, что фракция комп, Компартии тоже будет продолжать по каким-то вопросам голосовать, либо воздерживаться, либо голосовать против. Она встроена в эту систему, как и все они. Поэтому, э, будет ли какая-то интрига такая более сильная? Э, нет, я не вижу оснований для того, чтобы кто-то из депутатов там, э, да и вообще кто-то из этой номенклатуры, уже проваренный как бы как соль, они уже такие, уже э, очень уже прочищены всем путинизмом. Все понимают правила игры. и Любой из них понимает, что публичная политическая борьба какая-то, да, она в чем ее смысл? Вот допустим. Были, конечно, яркие эпизоды даже в последнее время. Например, Бортко, да, депутат от Компартии, кинорежиссер Бортка, автор известных фильмов, в том числе и «Мастер и Маргарита», он каким-то образом выдвинулся на выборы против Беглова, да, губернатора в Петербурге mm -hmm. от КПРФ, и демонстративно да, значит, вышел с них знак протеста против того, как проходят эти выборы в Петербурге. Да. Ну, и он тогда же заявил, что на этом моя политическая карьера закончена, я прекрасно это понимаю и так далее. Ну вот, это такой довольно заметный шаг, но, конечно, он не повлиял в целом на ситуацию общества, на это очень мало реагирует, в том числе и питерская жизнь пошла дальше, Беглов продолжает там быть губернатором. Ну что ж, наверное, еще неоднократно в ходе этого лета вернемся к этой теме. Спасибо большое, Александр, за то, что сегодня вышли с нами в эфир и поговорили обо всем об этом. Спасибо вам, всего доброго. Да, я напомню нашим зрителям, что мы беседовали с политологом, научным сотрудником Академического центра имени Бориса Немцова Александром Морозовым и говорили о выборах в Госдуму России, о том, почему они не должны быть признаны всем остальным миром, ну и вообще о раскладе, который существует на сегодняшний день. На этом наш эфир подошел к концу. Я, Дмитрий Семенов, прощаюсь с вами до следующих выпусков.